И всем привет, меня зовут Макс Риск. Смотрите, у нас тут таинственный особняк. Награду дали 25 алмазов обычно за то, что мы пятый уровень дошли. Поэтому играйте прямо сейчас. Оно реально выходном. Да, в общем-то, наверное, я вам увеличу. Сейчас подождите. Включу фильтр. И, возможно, покажу вам. Да, ну что ж, давайте заново И всем привет, меня зовут Макс Риск Как же получить э, 25 алмазов, просто вы должны Достигнуть 5 уровня, как это сделать, легко э, Покажу катку сейчас Получаем, нажимаем Они прямо красиво считаются да? Бэм, бэм, бэм. Нажимаем еще раз далее Слушайте, бах, или что? А, вот, ух ты, уже фил, слушайте Так, с 240 кристаллов Нажимаем Дальше, тут, кстати, есть усы, все такое вот. Первый сезон, слушайте, что это такое у него? А, это у меня Фил, Алмазы, за каждый день заходишь, выполняю квесты, все такое. В общем, вот что у меня есть. Фил, скип есть, я возьму, конечно, Фил, у меня он подменит новый персонаж. Ну что ж, ух ты, списки друзей, добавить всех. Кстати, да, код автора тут нет у меня. Ну ладно. Таблица, друзья, зайдем сейчас. Окей, посмотрите. Ох, ох, ох. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, я тоже всех принимаю. Так, принять, как принять, друзья, просто нажимайте сюда, вот. Э, да, сначала вот так нажимаете. Сейчас, давайте. И вот. Ну, я думаю, конечно, нужно разобраться, нажимайте на кнопочку, Нажать на зелененькую, нажать на синенькую, но не на красную, принять. говорю, что можете не принимать такой ник, но я из всех их не знаю. Можете не с друзьями, друзья мои. Так, нажимаем играть. Что у меня тут есть? меститель есть. Значит, два этих вот, я смотрю ролики, типа там. Тут у нас пять мини-режимов. Как-то так буду вам показывать. Поиграем мы сегодня за Мстителей. Вот он. Мы там обычно поиграем, конечно, постараемся. Что у нас тут есть? Эм, новая роль, Меститель. Можете кстати роль потом найти на канале, если помните посмотреть типа, или не с этого. Вот значит вы встретим. Эм, возьмите правосудие в свои руки, квак вам дают такой вот и все такое. Особенность умения вы можете убить кого угодно. Но если неправильно, то убьете себя. Да, смотря ролики. Внимание, если убьете гостя, вас эм, посчитает кара. Постигнет кара. Ну, то есть вас выгонят, да? Нажимаем ⁇ «Игра». И всем, Ленин, всем привет. Почему бы нет? Все. И всем привет, Меня зовут Макс Риск. Всем привет, Меня зовут Макс Риск. Обычный гость. Окей, okay. ничего не отвечает, ну что, выполняем квесты, что у нас тут, блин, да, я куда-то пошел другое место, вот он, сейчас как-то найду, сейчас буду нам все показывать, некомфортно, но постараюсь, тут трое у нас тут все тут есть, я, конечно, не, не, не умеете разбираться, но постараюсь, возможно, это будет легче, так, так, Подожди, ты здесь, ты здесь, ты легкий квест, Дальше вроде бы смотри, что происходит. Я же все выполнил, слушайте. А, -а, -а. я забыл перетащить. Кольца здесь должны быть, слушайте. Я перепутал. Я думал, отключили свет. А, а почему у меня глаза? А, так это бомбы активированные. Может посмотрим на кого там? Джей дона так под Яром, тих Джей Дура Я Яром, так я отнимаю бомбу, наверное если если смогу на скорости света сыграть так же самое так так так, блин так так да, здание выпало куча пацанов девчонок здесь, тих тих тих тут как-то много я из них убийцам, я думал вам было видно, буду показывать только роли пока что, блин Луи тут пока что меня не убил ну, бывают и убийцы, которые промахиваются. Вот если он будет бежать, то, скорее всего, он. <говорит> звонок. Так, кто же убил? <говорит> не убил. И всем привет! Хачи заглушили. Вау, вау, что происходит? У меня просто микрофон не включен. Смотрите, как это понимать? Как мне вылечить микрофон? О, музыку вылечу, классно. Ну что, кто? Кого? Квестов один из 24 четырёх. 116 секунд ему. Да, вау. Желаю на коммент. Я... Так, радилем было. Было, я трону разумно. Ч ⁇ разумно Бомбу, скорее всего. 20 секунд. Так, сейчас ответим. Канал проперимся. Так, чат включается, когда мы так делаем. Канал. Макс, риск. Подписка. Подписка. Давай отправить. Да, одна секунду я Ты успел, встретить Итак, кто тут а? нас? Пропустил. Ничья. Никто не был из нас о О-о-о! Так, картину ставить, думаю, легче. Блин, промахнулся. Подожди, подожди, подожди. Подождите. Фазиникс, тут Фази за мной как-то идет. Слушайте, наверное, по любому фазе. Он Дрянь за мной Алло, это Фази, блинчик. Это был Фази, нет? но ну, реально за мной шел, Картина еще там вторая. И первая, вторая. И вс. Их не так много. Дюк Фази, я вас подозреваю, слушайте. Можно на камеру заметить кого-то? Это так сильно. Это камера откажет. Так, Джейд, Джейд, Скиппи, чё, это Луи, блин. Это не Скиппи, это Луи, оказывается. Блин, они внимательные. А что мне тогда делать? Я ж не знаю, кто кого убил. Так, гараж. Блин, нужна квест, Блин, гараж. Тихо, тихо, Джейд. Ты нападёшь, ты убийца. Тело найдено. Кто? Кто? И а вы и Никса, подождите. Как думаете, Дона? Эй, может Дона? Я не слышу, слушайте, что происходит? Пробуем. Эй, меня слышно? Меня реально не слышно. Что мне делать? В мне заключили. Хм. Я думаю, что это дон. Как думаете? Она слишком подозрительная. Я как-то и тоже не верю. Хм. Человек за фазе голосует. Итак, фаза у нас... Неправильная. Дона, как думаете? Там же кусок, блин, на этих вот кулачников, эти вот справедливости убийцы. Так, ну я думаю, что Дона, вот Рели. Что-то как-то Дона. Кстати, мне могут тоже подозревать. Тих. Тих, тихо, тихо. Тут отключу свет. Вот, блин, давайте посмотрим все туда, вот где я вместе все будут, где я и лучше. Так. Кто это такой? А, это был Скипи! Это был Скипи! Это был... Это был... Яра, Яра, Яра! Я увидел, Это Яра! Я так и знал! Я его только же видел! все, это Яра! Признаюсь! Я его видел! Эй! Это Яр был! Ну чё, блин? Слушайте, мне не верит. Ну, ладно. все я знаю. Это Фил, блин. Подписка лайк на канал Макс Рис. Быстро подписка лайк. Эй, Фил, поймайте, Фил, объём. Прикольно в провидении еще играть. Ну, давайте посмотрим, закатка чему-нибудь помогать. А меня слышно? прием? все привидение слышно? Вот, блин, мне не веря, слушайте. Как это так? Меня просто выжнули. Нужно... Это был Фил. Это был Яра. Это был Яра. Эй, меня слышно? Эй, мне интересно. Так кто же это был? Дело закрыто. Итак, ну что же. Я на проигры, слушайте. Яра, Яра, плюс Вот она, Яра и просто мне не верят. Убить с собой <плодисмент> Ну ладно, как хотите. <связать> так, я ранен Давай еще раз, чем больше игроков тем вообще будет шикарно. Всем время за Макс Риск. Э, точно верьте мне, потому что я справедливый. <связать> Эй, Макс Риск тут. Слышно? Почему я не слышно? Почему я такой маленький микрофон? Давай поближе. Эй, меня слышно? Вот, уже как-то послышно. Не знаю, почему я такой не слышный микрофон. В чат, в чат. Хе. Канал Макс Риск. Все, у меня отключили звук за то, что я пишу в чате. Канал Макс Риск. Подписка. Бегом. Я таки написал, слушайте. Мяу. Скрин сделали, все нормально. На паузе рассмотрите. Так, я написала, что нас. ура, ура, нет, ура. Яра пишет, эй, эй, я тут пив, наверное, Фил. Да-да-да, кто это говорит? Дибко давай подпишет бегом. Ты в ролик упал. Вы такие блин тихие. Спонсорство. Мне дают деньги, за что меня я кого-то рекламирую. Читай, читай, читай. Эй, Джейд меня обзвал. Так что мы поймаем Джейда первым. Готовьтесь. У меня нет, нет ни одного э, скилла. И я офигевший. Офигеть, да? А-а-а! Я, я замер, слушайте. Подождите, мы вторую игру играем? Да, реально, это последняя игра. Слушайте, я замер. Рофл. Рофул я занял. Я замер. Я реально замер. Алло. Выйти из матча. Хе. Я замер. Вы чё не слышите? Это реально. Я убийца, я замер. Ну, давайте посмотрите. ничего ты не сделать? Офигенно, бах. Выйти из матча. Ну, тогда мы закончим. Нам но ну, нам надо? А? Эй. You know what to live in Martin you are out Нельзя выйти, потому что вы играете, конечно А, настройки Нажимать, нажать, нажать, ну даже нажимать на этот кусочек настройки не работает Ладно Выходим Вау Ничего не работает что знаешь, как бах починить? Напишите в комментариях, это реально стрёмный бах. офигенно да? Ну что, дорогие друзья, всем спасибо, просмотр с вами был Макс Резко, был показ последний убийцей. Меня не верят до сих пор, потому что наверное не популярно. Ну как там это сделаем О, слушайте, что слышно? Эй, мне, я, я, я баханул ты. Ну ладно, всем удачи, пока. Пока.